Ты лучшая, что было у меня, и вряд ли кто-нибудь с тобой сравнится. Горел я ярче жаркого огня. Как жаль, что это все не повторится. Другая ты, и я уже другой. Я опалил любовью свои крылья, но каждый день я был в раю с тобой. Как жаль, что песня сердца стала вылью. Я просыпался, думал о тебе и в мыслях о тебе встречал закаты. Я благодарен ветреной судьбе За то, что пил тебе Я серенады. Ты лучшее, что было у меня, Как ангелом тобою наслаждался. Я без тебя не мог прожить и дня, Я без тебя Мгновенно задыхался. Как жаль, что тебя дьявол Искусил, и сделал он тебя Совсем другою. Но я же помню, как тебя любил, Я вспоминаю ангела с тоскою. Пусть четверть века Пронеслась, как век. И я другой, и ты уже другая. Души своей я помню страшный крик. Убила ты меня, не убивая. Ты лучшая, что было у меня. Хоть нет другой, кто бы с тобой сравнился. Я состою, как прежде, из огня, Что порох чей-то вновь воспоменился.